Войны 2.0. Премьера 31 декабря. на перце. Учись, молодежь, показываю в последний раз. Погнали. Жесть. Тупо неловкая пауза. Теперь только хардкор. Жесть. Хардкор. Вообще жесть. Я вам еще не все видео показал. Плюс 100 500. Каждый день только на перце.